В видеоролике мы покажем, как самостоятельно накладывать электроды для регистрации КГ с помощью прибора кардиометра МТ. Предварительно присоедините каждый электрод к соответствующему проводу прибора. Мы будем использовать одноразовые электроды. Они имеют специальный такопроводящий гель для качественного контакта электрода с кожей. В случае использования многоразовых электродов, места крепления необходимо смочить водой или гелем. Провода грудных электродов 6 штук находятся с одной стороны прибора. Для конечностей 4 штуки находятся с другой стороны прибора. Первый грудной электрод C1, красный, ставится по правому краю грудины в четвертом межреберье. Межреберье обычно легко прощипывается при нажатии пальцем. Напротив С1, на левой стороне грудины, устанавливается С2, желтый. Чтобы легко установить третий электрод С3, зеленый, сначала установим электрод С4, коричневый. Устанавливается он ровно под соском на расстоянии 1 см от него. Третий грудной электрод С3, зеленый, Накладывается посередине между c2 и c4. Чтобы установить c5 черный, сначала установим c6 фиолетовый. Он устанавливается ровно посередине подмышечной впадины на одном уровне с c4. Последний электрод c5 черный. Устанавливаем между С4 и С6 на одном уровне с ними. Наложение электродов можно осуществлять, стоя перед зеркалом, однако важно помнить в зеркальном отображении и не перепутать стороны. Оставшиеся четыре электрода накладывают на конечности, на руки и на ноги, на внутренней части запястья рук и ладыжек ног. Красный электрод R соответствует правой руке. Желтый электрод L – левой руке. Черный электрод N – правой ноге. Зеленый электрод F – левой ноге. Обратите внимание, что нельзя перепутывать электроды. Каждый электрод должен находиться на своем месте. Вот так выглядят наложенные электроды на женской груди. Для получения качественной электрокардиограммы, ее регистрацию рекомендуется проводить в состоянии покоя, в положении лежа. Руки и ноги при этом должны располагаться горизонтально, не допуская их свисания. Это позволит избежать непроизвольных движений, так называемого тремора. Надеемся, наш видеоролик поможет вам в дальнейшем избежать трудностей при наложении электродов. Ответы на возникшие вопросы вы можете получить у наших специалистов. Для этого достаточно воспользоваться номером телефона и адресом электронной почты, которые указаны на экране.